Масло какое заливали? 1812 ага. Вырвите сцепление пожалуйста, мы даем полную стоимость и катаемся Вот руки, вот все, он ровно едет, абсолютно а Вы окунь сейчас будете ставить, да? Ну вот я его вот, да, хотел сейчас, а. заводить или не заводить Я понял, не ну заводит конечно, сейчас просто да -да -да. его пока визуально осмотрю Да, понял -да -да. стоит, да? Сами ставили? Это пришел он с ними. А пришел откуда? По-моему, то ли с Италии, то ли с Испании. А он? Сколько владельцев вы? В России вот один. Вы? В 15-м, по-моему, я. А, все собой. А можно сразу птс посмотреть? птс я с собой не взял. А есть фотография? Да, давайте сверим просто номер двигателя и рамы. Давайте. Что-то он весь течет у вас, да? Ну, он не сколько течет, сколько он долго стоял. Сопливит он что-то видит. Стрис я на нем менял. В 15-м, нет, 16-м. Масло за сезон меняю. Ну то есть доливаю Может, uh -huh. пол. -литра. За сезон пол-литра? Ну да. Сколько вы за сезон наезжаете? 1008-12. Uh -huh. То есть меняете, просто доливаете. Не, меняю. каждый весны. Ну хотя бы последние цифры скажите, потому 3 -3. что я не вижу. 3, 5, 3, да, ну просто тут сильно грязь, я поэтому не вижу нихрена. Допустим так. И номер рама соответственно. Вин. J-I-R, J-07. Uh -huh. uh -huh, спасибо. И владельцев два, да? И два владельца. Ну, а можно, можно увидеть первую, ну, первую страницу. Сопливит вот здесь. Сопливит вот здесь. Масло какое заливали? В прошлом году Энни uh -huh. Айрайт. есть конец такая. Не-не, я просто спрашиваю. Ну, масло бензином не воняет уже хорошо. 4,38. 4,38 при минималке 3,5. Сколько тут? Так, да. При минималке да, 3,5, скорее всего. Цепь звезды меняли, да? Да. Угу. Резина. Резина, 17-й год. И это у нас резина тоже 17-й год. 4,80. 3 4,8 Здесь малка 4, насколько я помню 4,79 Да А пробега сколько здесь? Тысяч 50, 60 Да, вижу Что мне может быть? Вот я на нем 25 получается наездил угу. за сколько лет? С 16 -го года 16, 17, 18, ну и 19 чуть -чуть. Что, Не помню, на фаре вообще никаких опознавательных знаков нет Похоже на оригинальную, но что-то как бы не ни названия ничего нету. Ну, фара, я скажу, что скорее всего оригинальная, потому что я у нее случайно даже наклейку. У них где-то здесь ага. такая треугольная, я ее лично отрывал. Не-не, я не против, просто она выглядит как оригинальная, но что-то я не вижу никаких вообще познавательных знаков странно. Я про это ни, ни разу даже у -у -у. не думал. Не-не, а так зачем вам думать? Середа вот. сели поехали. Не, ну сзади да, сзади все похоже, потому что надписи есть, а вот впереди что-то как-то странно. Я же должен сомневаться, правильно? Ну, правильно? Максимально сомневаться. Если я буду приду, скажу, а, да, отлично, вот так. Ручку погнули, да, обе да, отломали? обе они. Это, они как бы еще и до меня были, я их обчесывал напильником аккуратненько. Ну, правильно. что Но в палец нет. ничего не впивалось. Не Зеркала сказал. похожи на оригинал даже. А он у нас американец, да? А вот не скажу, наверное, европеец. Либо европеец. Если с Италии. Ну да. Там просто не написано «Италия», там а, написано «Беларусь» А, уже нет этих, здесь есть А, здесь, здесь есть. да, да, да, я вижу Так, ну так-то вроде Вилку разбирали, смотрю, да? Вилку меняли в году 16-17, наверное Рулевую не трогали Вилку не трогали, а вот сальнику меняли, да угу. И там, масло, наверное Понял, Ну она под, под сопливит, да, еще? А вот нет, да, это... сопливит это я ее только выкатил. Хотя, может, уже... Ну, еще, может быть, есть вероятность, что он постоит, вернее, поедет и перестанет. Потому да, что бывает потому такое... Да. но это обычно на тяжелых мотоциклах, на легких такого редко когда бывает. Буквально, не знаю, мы, ну, конечно, смотрели, да. то тоже ее... Заведем его, да, сегодня? Да, заведем его. Надо только... угу. ну, давайте, вы пока вы можете этот, вставлять аккумулятор, я пока буду осматривать его так. Конечно. Много ризома стоит. Она да пришла такая огромная. Ну это кому как. У вас падения были? У меня были на левую. Сторону. Uh -huh. Ну из таких. Каким можно придраться, так скажем. На правую я просто завалил. Uh -huh. Вмятинку это то направо, когда упали, или Нет, это или то у вас было? Угу. А вот эти боковушки задние пластиковые были подорванные. Ну, они еще до меня были подраны. Вот эти? Не, не, не пластиковые ниже. Вот эти? Пуши, да. Их оригинальные заказывал. А. На Existing. Поставили новые, да? Да, они там стоили по две семьсот. Ну да, недорого. относительно. Красить было бы столько же. Ну да, ниже. да, да. Если не дороже. А вы в цвет заказывали, да, сразу? Вы да. купили пришли они уже в цвет да, да уже были вот разве что без наклеек uh -huh. Ну вот это вот это от резинки от паука тут вроде все красиво оригинальный набор инструментов есть у вас нет ее и не было не было да жаль ну, помыть бы конечно потому что он весь вот это засопливенный да, какой-то стоял я вот сахачу, то, что он везде масло какое-то, непонятно откуда. Что это такое? Ну так-то вроде потеков я не вижу, но как будто его целиком силиконом облили. Так Ну а потом катались две недели. Катались. Просто гараж такой Да ладно, что там прям сильно много пыли. Да, потому что мотоцикл тоже стоит, Потому что я как бы я реально не вижу, откуда потек, да, там, ну вот там. Допустим, вот здесь. Я источника потека здесь не вижу. Вот здесь вот может быть с крышки подтекает немного вот с этой. Ну какой-то вот он в масле. С одной стороны это хорошо ржаветь не будет. Но с другой стороны. Тут выломано. Здесь вроде целое все. Тут немного котка есть. Угу. Здесь тоже цело все. Мотор вроде не разбирался. Сто кривыми руками никто не лазил. Все Лазили только нормальным инструментом. Так, антифриз есть. Фу -фу -фу. Здесь тоже оригинал, суджапан. Тут резома, тут резома. Да, когда это в бак поставить, ну в смысле этот. Не собирайте ну, на собак, чтобы поднято было. Я хотел вольтаж замерить. А -а -а. Помочь нет? Или вы сами? Да нет. Mereka. Колодки есть. Колодки менял. Тоже тормоза uh -huh. перекачивал. Нисен, да? Да. Вижу. Э -э... Да, колодки нормуль. Колодки поменял, начал закупить переднее колесо, угу. сталкивались, не сталкивались, с этим, на, ц... на поршнях грязь угу. не, не выталкивала обратно. Я понял. Разбирал мыл, прокачивал. Суппорта помыли, да? Да. Ну вообще на самом деле это нужно делать с каждым разом, с каждым за с заменой, да. а у нас никто это не делает. Да. У нас два раза, два-три раза колодки поменяли, потом, как только что-нибудь закусило, тогда началось. Потому что у меня товарищ точно с такой вот проблемой столкнулся, только уже... За от ага. У нас есть три типа людей Есть истерики, которые делают, как только что-нибудь случилось Сразу начинают знаете, как В любой непонятной ситуации синхронизирую карбюратор, и инжектор, все сразу Свечи меняй вот. Есть второй тип людей, которые делают все вовремя И все по правилам Либо слишком по правилам Ну то бишь там по книжке, по всеми делам И третий тип людей, которые вообще ничего не делают ну, я считаю, такой технике, типа, Возможно. Тем более, Тем более тормоза. да, согласен. Манифульда уже потрескалась, да? Манифульда потрескалась уже. Ну вот это потеки-то от цепи явно. Там с этой вот, стороны, да, это от перед цепи. Это, перед, перед крышкой там же все в этой. Да. В этой. да. Один раз все оттуда выкурить. Потом... Надо вскрывать и мыть все это дело. Да, подумал, что это безнадежно немножко. Так, у есть. Что-то провода какие-то висят. А что это такое вот это? Давайте скажу. Вот это. Здесь была сигналка, вернее, она даже есть. Ага. Ее можно подключить. Ага. Но она, по сути, как пищалка, она в этом. Я ладно ладно не просто а, вижу вон она стоит да, да но... не, просто смотрю я посмотрю какие-то провода поэтому спросил что было Все попробуем да Сейчас давайте я накину этот вольтметр он не хочет Нет что ли а вот появился так 12 4? ну давайте так просадка до 8 вольт это уже плохо заводим да. держите бокс. ему плохо он еще не заводился аккумуляторы, да. аккумуляторы плохо да. аккумуляторы не очень хорошо бензин есть ну вообще он легкий может, его все, может его все таки опустить давайте опустим по сути на аккумулятор мы пока посмотрели есть есть тут И, мне кажется нет. нет ну аккумулятор да я самый такой простой брал это там бензина нет он как-то легко крутит без нагрузки бак ржавенький бензин там явно еле плещется. мне кажется нет там бензина давайте его выровняем ровно поставим держите а -а. Не, не, не, там бензина нет. все Так, ну Сейчас посмотрю, у меня есть бензин или нет. Давайте попробуем. Не, ну, мне кажется, он... Не, его прикуривать надо. Ладно. Завели, прикурили от машины. 32, 50, 78 Да, все работают Все цилиндры завелись Давайте приподнимем также, я замерю этот бальтаж да, да, да. зарядки Ну да, заряд идет нормальный так, Да поставьте пока палку, давай пока прогреется стоит мне кажется не стоит все, все, так, мотор работает Сумок не слышен выжимается мягенько. все рщит заряд идет вибрирует вот здесь что-то, да? Нет, нет тут только зеркальчик вибрирует Не оригинальный болт Оригинальный болт, где-то где потеряли его Да, они выкручиваются не сломанная, не сломанная, облигнутая а рама, еще. Я посмотрю сюда. Она должна быть ровная, относительно перпендикулярная. Здесь она сильно вырвана. Я бы вот, это вот в дужке уже поменял бы. Это у вас налево он упал, да? Да. Вот с вами летел, да, получается? А что, же большая была? Это около 60. Ну, он где-то, видимо, зацепился за что-то, да, как был, э, метров, По 7 -по Ровно шел? Да, там, там, не ну, я понял, да, там что-нибудь зацепанулся, скорее всего. Так, на зарядку дает. Что, он нагрелся, сейчас разгазуем его вот чуть-чуть. Температура набрала, мне По чуть-чуть. Температура 29-30. На крышке, да, 30 уже есть. Можете чуть-чуть газануть? <таслужие> ага. Еще. <таслужие> это пар. Да, это пар. Он сейчас и парит. да. Я думал, что это все, дым показался. Это пар. Я... Я, я просто не хотел бы его уже скрутить резко, но он не нагрелся еще. <таслужие> <таслужие> не, ну сейчас уже все. Уже обороты упали. Уже? Сколько там? Два деления есть. Ну, вот этот индикатор мигает, когда он прогревается. Ага, ну все, он уже да перестал мигать. делать. Какие-то чуть-чуть, там 65 тысяч пробег. Цепочка у нас сбросит подгрмовая. Я думаю, это еще тысяч 20 можно вообще спокойно отъездить. 20-30 тысяч и уже потом надо будет цепочку менять. Вот, ну в принципе, в принципе норм. Так, давайте на диагностику. не помню, у диагностика есть. Здесь, может, и нет, я что-то никогда... Можно попросить вас ключ повернуть? Поворачивай. 15-101, посмотрим ошибки сначала. У вас 13 ошибок? А, чё, блин, не в ту сторону кручу. Одна ошибка. Тридцатая. Было падение. Mm -hmm. Так, я его сбрасываю. Сейчас. Вот сюда. Вот здесь я ее сбрасываю. Все, ошибки нет. И, соответственно, смотрим, там что-нибудь вентилятор. Тридцать семь. Есть, насос. 12-4 вольта, кстати, аккумулятор уже ожил. Вентилятор включился под нагрузкой. Под нагрузкой. Ну, нормально, аккумулятор еще держит что-то. Ну, что-то что пытается, его зарядить надо. Да. Так, это ближний свет, да? Да, это ближний да. свет. Срабатывает. 60 ошибки, все, ошибок нет. Давайте попробуем еще раз завести, получится у нас или нет, с этим аккумулятором. А вдруг он уже теплый? Да, заведется. Резонанс какой-то. А можете показать еще? Это, выход. Это... Это выход то Это выхлоплено резонирует Так неприятный звук такой так. Выжмите сцепление, пожалуйста И туда-сюда подпускайтесь ага. Сцепление не шумит Не, ну его, а? Что значит, если шумит. Ну, если шумит, то уже пора смотреть, что с ним там, либо земной подшипник, либо подшипник крепления, либо диски уже. Вдруг на днях купил трейсер. Uh -huh. У него шумит. И сегодня жаловался, что буксует где-то... Ну это уже пора, да, уже пора менять. Ну, вернее, он заметил, что обороты задираются. Да? Ну да, он и есть. Да. Это, ну, это да это пружины и смотрите надо будет на самый фельдционный так ну что а цена какая у него ну я ставил 249 вот ага. соответственно торг я думаю уместен на 200? ну 200, пожалуй наверное маловато будет. я рассчитывал если честно на 230 ага. по нижней плане ну просто он весь какой-то промасляный я не знаю вот тут надо получается резину резину как бы по-хорошему бы вот, колобки у вас стоят, помыть его понятное дело. То, что я здесь вижу, сальники, вилки, пыльники, вилки, аккумулятор, посмотреть, что с ним зарядится. Да так-то, в принципе, то, что горивен там через пару там десятков тысяч надо будет уже смотреть менять. Ну, то бишь там через сезон-два. Тут кто как ездит. А так, ну, блин. Вроде ничего. Просто они вот эти вот модели, они не очень популярны. Популярны больше F-ки. Ну, в смысле, э Эски, да. Ладно, тогда я человеку сообщу, 230 ваша цена, да? да? Я ему сообщу, а там уже будем. Ну, цена опять же вместе угу. с этими допами. А допы какие? Кофр могу предложить угу. и стекло. Угу. Хорошо. Угу. А кофр с креплением? Да, багажник, он там лежит. Угу. Только с ними все-таки надо чуть-чуть... Поваять? Да. Он не отсюда? Он отсюда, там кофр просто треснутый. А. Вот могу показать. Я там. понял, ну покажите, да. Перекодную пластину потом. Это не Гиви, да? Это не Гиви. Это... Китай какой-то. Это даже не Китай. То есть он по себе ков. А, Капа. Ну это Гиви тот же самый. Я просто с на сторону. Да, а, Капа, точно, Гиви. Точно. Это то же самое, да. А где он треснутый? А, вот этого, вот, вот, да? Потертый чуть-чуть. Я понял. И у него... Я его прикрутил насквозь, mm -hmm. потому что там на дне mm -hmm. места крепления чуть-чуть. Я понял. Начало от... yeah. отрываться уже, я понял. Ну ладно, хорошо. Это видимо от того, что падение было, видимо оторвался. С этой стороны, наверное, да? Да. Yeah. Может, Все, я понял, ладно Короче, стекло сюда Оно дома лежит, кофр с креплением И спинка на кофр а, Из того, что я увидел Дуги желательно, конечно, открутить Хотя бы выгнуть, хотя бы Потому что, скорее всего, здесь уже пластина съехала Вот И, соответственно, если в случае мы будем его приобретать Мы даем полную стоимость И катаемся, можно прокатиться? Все, вопросов нет Мотоцикл уже, вот он Собираемся забирать. Сейчас деньги, товар, деньги. Договор подписан. ПТС подписан раньше времени. Деньги, в принципе, уже можно не отдавать. Но человек уже отправляет ему деньги. Вот. Это, получается, продавец-покупатель. Сейчас мы на этом пепелации поедем. Отвезем его уже новоявленному владельцу. Деньги получены, да? Могу если, лицо поснимать, да? Пожалуйста. Лицо. У кого деньги теперь? У кого, у кого теперь деньги, да. Все, деньги получены. Был приобретен он за 200... Сколько? 230 тысяч рублей. Так, 230 тысяч рублей нам еще дают э, в придачу стекло и кофор. Вместе с креплением. Все, сейчас мы на нем поедем. Я сейчас буду ехать и бросать руки. Показывать, как он едет. Я у него еще колеса не проверял, давление. Доедем. Давай. Лошара. Вот он удобный, классический, высокий, прямой мод. Можно мне спать? встать? Спать. Ты не хочешь? Спать. А, спать? спать. Удобно, да? да? Удобно. Вообще огонь. Такой прям вот, вот он прямой. Я бы руль бы пошире бы поставил бы. Вот руль бы вот так. Да? Не знаю. Ну, просто он узенький. Мне вот. Было Именно вот город такой, городской мотоцикл. Самый оптимальный городской прямой с прямой посадкой. Я сейчас сижу, парни, вы не поверите, я кайфую. Вот после джиксера вот это вот, то что я вот сидел, мучился вот это вот. А -а -а, сейчас сижу, кайфую. Так, а я навигатор включил. Налево. Все, едем. Кайфово удобно, блин, кайф. Вообще кайф. Прямая посадка, без каких-либо проблем вообще, блин. Почему вы не берете такие мотоциклы себе? Это же супер. Вообще огонь. Огнево, я бы сказал. Кайфушники. Вот охрененный кайфовый байк блин вот реально вот едешь по привод прямая посадка без каких-либо проблем вот смотрите вот я сейчас еду вот у меня руки вот они вот руки вот все он ровно едет абсолютно вот я притормаживаю задним тормозом все кайфово Что надо то еще ёпта кайфово же блин как мне вот, вот, вот знаете вот в сравнению со, со спортом, вот я сегодня на джиксере ехал вы наверняка видели это видео, оно где-нибудь вот здесь, вот наверху вы сейчас увидите подсказку. Это все тот же день. Сегодня у нас пол девятого сейчас. Сейчас пол девятого вечера, тот же самый 26 мая. И вот, блин, я сейчас еду, я кайфую. Инна вообще там говорит, я сейчас говорит, можно я посплю. Ну, для города самый кайф, такой, блин. Вот. Никто тебя не провоцирует, там, мотоцикл спокойно едет, хочешь ускорился, хочешь не ускорился, блин, ну классно же. Вот, на дрозде бедолага мучается. Бедолага. Смотрим. Руль никуда не трясет, никуда мотоцикл не тянет. У меня там Инна сзади сидит, у нее лицо справа. Соответственно, она немножко мотоцикл наклоняет его в другую сторону. Вот, я еду, вообще шоколадно просто. это то хотел со мной посоревноваться, что ли, дурачок? Ты на дрозде куда соревноваться собрался? И оттормаживайся за 80 метров потому что ты тяжелый вот он себя чувствует некомфортно потому что вот он он широкий он ноги выставил ну я даже ноги не выставлял это опасно конечно Все нормально. Алло. Алло. Я сейчас занят, я за рулем. Нет, пробки не будут, ты чё? Что? Что-то он какой-то бедолага, да? Что ты делаешь, дебила кусок, блядь? Лявы козлы вонючие, блядь. Вот вы уроды. Сейчас бы меня поджали, бы по полной программе, блядь. Здрасте, Макмота есть у вас? Макмота. Но ну, у вас макавто, Макмота есть? Черт, плохо. надо уезжать отсюда Примите заказ, пожалуйста Почему не голда? Да, не голда Сегодня весь день мотаемся, хоть поедим чуть-чуть Не рекомендую Но У меня потом плохо от него От этой Поели, хватит Отдыхать, надо поработать Сейчас едем. Не знаю, мне нравятся такие прямые аппараты. Я не знаю, зачем люди покупают все другие. Куда направо? Куда направо, налево? Вы что, гоните? Куда направо? Меня навигатор куда-то ведет. Типа тут объезд только вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут очередь большая, что ли? Так можно было. Ну вот удобно. Я бы на спорте бы сейчас тут мудохался. из трех полос в одну идут тут мало ли куда перебегать будет еще надо смотреть хозяин уже уехал туда он по пути он заехал в макдональдс тоже взял себе еды и поехал вернее не поехал а покатился очень удобный мотоцикл крайне удобный я бы единственно руль бы пошире бы себе сделал но просто у меня видимо потому что я широкоплеч Наверное, поэтому ну так, достаточно интересно Вот мне чем нравится Хорнет по посадке Я просто вот вообще Я в восторге от Хорнета, если честно Потому что же руль там широкий, хороший, добротный Вот, и как бы здесь он такой узковатый Ну конечно, с таким рулем намного актуально ездить по пробкам Он более узенький такой Yamaha вообще такая вся из себя, аккуратненькая, узенькая. Не настолько вальяжная, как Хорнет, например, но мне Хорнет очень нравится. Из, дор из дорожников мне Хорнет нравится свои прытью, то есть я считаю, что он такой интересный, прям взрывной. Прям на нем поджигать будет классно. z 750 Хорнет это вот такие вот, я бы сказал, не дорожник, а прям стритбайки такие прям. Прям уличные бойцы. Так, ну что-то наш владелец уже, видимо, далеко уехал. Не пойму, а цепь подтянулась, наверное, потому что дергает. Чик -чик. От газа до тормоза дергает немножко. Вторая передача, скорость 28. Самое главное не отрывать глаз от дороги, потому что может быть все что угодно случится. Потому что я иду в правой полосе, идите в жопу, кому не нравится. Вот. Я лучше буду идти в правой полосе и в случае чего на бурдюр, чем в левой полосе и а, кого-нибудь на встречке ввалить, валиться. И аккуратненько, вправо. Чуть-чуть быстрее потока. Кому не нравится, дизлайк отписка дизлайк не забудьте вот примерно вот такая вот у нас работа я чуть ускорился потому что видел что там машину пропускают слева чтобы просто он не вляпался в меня или я в него я немного ускорился а на красный можно не а так хочется. А вот так можно объехать? Ну, по идее, это можно. Только там все равно стоять. Видела заказные убийства, видела. Друзья, друзья, включайте повороты далеко наш владелец уехал без съезды поэтому надо быть на стороже кто-нибудь захочет повернуть без поворотника и это будет веселуха у меня было уже один раз такое что я на яве ехал и кто-то может даже не сказать не со второго ряда не с первого а вот получается такой промежуточный ряд и типа дедушка решил заехать резко на рынок там бы рынок был с правой стороны я еще на яве был а на яве вообще тормозов нет я по тормозам он не тормозит коробка передач там вообще нельзя тормозить потому что двухтактная техника и я получается я, получается, смотрю, он поворачивает, тут без поворотника, без ничего, прям резко, раз, и все, я по тормозам смотрю, я не оттормаживаюсь, я за ним, так, ты-ты-ты-ты-ты-ты, и аккуратненько вместе с ним повернул, получается, он повернул, и я прям перед ним, вот так вот, ну, как бы, чтобы немножко сгладить свой тормозной путь. С ним повернул, он на меня смотрит, такой, поворачивается на меня, смотрит, ты откуда взялся? Я говорю, ты охренел? Я говорю, дед, поворотники включай, а он там с бабушкой приехал на оптовый рынок, там что-то покупать. Как-то было такое, но ДТП не случилось. Друзья, друзья, включайте повороты. Для тех, кто не знает эту песню, то есть купите папиросы, если что. Здесь опять будет сейчас маленькая жопная жопа. Вот как ты едешь? Вот подвинь, подвинь, подвинь. Подвинься куда-нибудь, твою мать. Оно вообще ковыряется в, в этой... В магнитоле ковыряется. Урод! Смотри на дорогу. Полные глаза пылюки. Вот опять же, я не под него запрыгнул, а вот под вот этого. Потому что он меня хотя бы видел. Если бы я сейчас там запрыгнул бы, меня бы снесли просто к чертовой матери. Он бы меня не увидел. Так что будьте аккуратны. Не знаю, я вот еду, я кайфую именно на дороге. То есть я кайфую, я не задумываюсь о том, что у меня руки не то что у меня задница не так сидит. Я сижу прямо, у меня спина не болит, но я так уже старческий маразм У меня уже 38. И вот, и как бы, блин, но ну, сколько я натаскал таскал своей жизни всяких разных тяжестей, сколько я откатался на разных мотоциклах, могу сказать, что спина не казенная ни хрена. Вот, поэтому все таки хочется какого-то комфорта что могу сказать про этот мотоцикл он максимально приближен к комфорту не знаю насколько длительно да ну то есть на любом мотоцикле я считаю можно проехать 500 километров на любом абсолютно мотоцикле можно проехать не мучая себя особо но не, убив... не уничтожая себя 500 километров можно проехать если это конечно не кроссов мотоцикл хотя и на кроссе можно умудриться я имею в виду по дороге, там до 500 километров в принципе на любом мотоцикле можно проехать. Если вы себе думаете мотоцикл чтобы типа для дальников и для города, на дальники у вас будут там два раза в год, там 300 километров куда-нибудь там бабушки в деревню сгонять, то я думаю что на любом мотоцикле вы сможете проехать эти 300-400 километров. Поэтому если вам нравится какой-то мотоцикл для города, но вы смотрите еще на турист, чтобы проехать два раза в год куда-то к бабушке, лучше смотрите себе для дорожника. То есть, Смотрите себе тот мотоцикл, который вам нужен больше для города. На, на трассу вы, может быть, даже и не поедете, а, может быть, поедете один раз за все время. Потому что там то дождь идет, то слякоть, то, есть, то зима резко понаступила, наступила, то снег резко выпал, еще что-то. Поэтому смотрите себе максимально для ваших целей, для города. Если вы берете себе мотоцикл для дальников, то да для дальников. Так, здесь, наверное, право, да? 100 метров. Да. Я бы здесь не единственное, что отстроил бы себе... Лавку переключения передач я бы ее ниже сделал, потому что им мне приходится прямо вот подпрыгивать ногой. Но опять же, я в кедах и поэтому, может быть, мне не очень комфортно и как бы я сижу немножко по другой посадке, чем нежели парень, который на нем сидел. И что, Ты за мной что ли? Не знаю. Здравствуйте, а вы за мной что ли? Привет, привет. А я сюда уже приехал. Приехал, я? Да. Ч-ча? Да, конечно. Но я думаю, что-то вы заморгали кому? Мне, не мне, я, мало ли. А бабы какие интересны? Как и на машину. Соответствует ПДД. 21.1, Ну мало ли, может какие-то документы не очень интересны. А какие другие? не Ну. Что-то Да, да, убирай. Да, ешкин кот, а. Набери его, пожалуйста, и, где он есть. Так мы его проехали. Кого мы проехали? Молодец. Он стоял там? Я могу, что а, Пожалуйста. Не поверите, только что. Не а? Не да мы только что взяли, мы, я перевозкой занимаюсь его, он просто еще боится. Вот я говорит, два года не ездил, говорит, очкую. Давайте, говорит, вы мне его перевезете. 320, ой, 230, извиняюсь, 230. 230. Да, да, всего доброго. А да? Ну, вообще, да, мне сюда навигатор показал. Давай мы позвоним сейчас, телев... я телефон. рукой помахала. Так он уже видимо там стоит, ждет еще, он не увидел наверное. Алло, ну я возле водоканала стою, меня куда привел навигатор, я тут и стою. Мы его проехали. А, я просто его не увидел. Он ну, приехал, я увидела, рукой помахал. Не туда мы приехали, ну короче нам, куда владелец показал, точку ткнул, ну, пока мы сюда и приехали. Короче говоря, вот вам пожалуйста пробки. И в чем преимущество мотоцикла То есть человек ехал, он заехал в Макдональдс Взял еду и поехал, ел на ходу Мы успели заехать раньше В Макдональдс, поели спокойно а Потом Выехали и вот Получается все равно приехали раньше Вот вам как бы Преимущество мотоцикла. Но преимущества мотоцикла на трассе вообще никакого нет, люди. Вот на трассе вообще, на дальниках, лучше ездить на машине. Вот реально лучше. На трассе вы ездите, каждые 200 вы заправляетесь. В любом случае. Вот в любом. Там даже каждые 300 все равно. На машине, видите, 500-600 заправка в среднем. Вот. Поэтому вы когда едете на мотоцикле, на дальнике, вам не покурить, не покушать. Ни хрена. То есть вы должны вам, как-то останавливаетесь каждые 200, отдыхаете, кушаете, пьете кофе и тому подобное. Водички попить. А покурить можно. А покурить можно, покажи. Но мы не призываем. Она Все, мы пригнали мотоцикл. Ну как-то это оскорбительно. Во -во. Я бы, если честно, сюда подложил бы что-нибудь под подножку. Какую-нибудь хрень. У вас есть что-нибудь подложить под подножку? Банку возьмите, сомните. Потому что он упадет в, в, этот, в землю. Все, друзья мои, мы приехали.